Российские экономисты говорят о начале процесса дедолларизации. Идея очень проста. Внутри страны все работает в рублях, внешняя торговля переходит с американской валюты на валюты национальные. Когда, собственно говоря, и почему вообще появилась такая традиция торговать за доллары? Исторический ликбез нашего политического обозревателя Романа Никифорова. Дружище, твои дела безнадежны. Сердце мисс Литл неприступно, как Форт Нокс. Форт Нокс – это хранилище золотого запаса нашей страны. Золото – как универсальное платежное средство. Использовать его при сделках начали еще в Древнем Египте, а в античный период уже чеканили золотые монеты. Но единый стандарт – золотой – появился только в середине 19 века. Тогда к этому редкому пластичному и долговечному металлу привязали все основные мировые валюты – банкнот. Для внутреннего рынка, слитки для внешнего. Было удобно, пока торговый бум не начался. В 20 веке система уже не справлялась. И во время Великой депрессии в 1930-х годах внезапно обнаружили, что управлять при помощи металла, которого ограниченное количество, и которые довольно тяжело перевозить из страны в страну, было бы очень неудобно. Договориться о новых правилах удается ближе к концу Второй мировой. В июле 44-го конференция в американском городке Бреттон-Вудс. Участвуют более четырех десятков стран, члены антигитлеровской коалиции. Две мировые войны сильно ослабили Европу и усилили Америку. К 1944 году стало ясно, что роль Британии все-таки довольно небольшая да, так сказать, в экономике, что там, 70% мировых запасов золота лежит в США. США – это главная экономика. готовая, главное, Она была готова взять на себя функцию восстановления. По итогам конференции появляется Бреттон-Вудская система, где ключевой мировой валютой становится американский доллар. Именно он теперь и конвертируется в золото. Соглашение жестко фиксирует цену 35 долларов за тройскую унцию, то есть 31 грамм благородного металла. Остальные валюты уже привязаны к американской. Центробанки стран должны держать стабильный курс с отклонением в процент. То есть печатать свои деньги в зависимости от долларовых запасов. Удерживать курс им помогает Международный валютный фонд. Создается и Международный банк реконструкции и развития для долгосрочных кредитов. Активы двух новых финансовых институтов в складчину. Но при этом не менее половины общего золота будут храниться в США. Советский Союз в конференции участвует, документы подписывает, но позже не ратифицирует. Проблемы в деталях. Например, не проходит советская поправка о снижении взносов наиболее пострадавших от войны стран, хотя бы на четверть. Плюс разница в концептуальных подходах. Но даже без СССР в соглашении хватает противоречий. Проверить систему на прочность в середине 60-х решил вот этот человек, генерал Шарль Де Голь, президент Франции. Он потребовал от США реально обменять доллары на золото, и речь шла о колоссальной по тем временам сумме полутора миллиардах. Де Голь, памятник которому в Москве расположен около гостиницы Космос, первым доказал, при серьезных перегрузках доллар вполне может стать невесомым. Лидер свободной Франции добивается своего после долгих препирательств с американцами, возвращает домой первую партию золота, а затем продолжает. Из 5 миллиардов резервов в банкнотах оставляет только 800 миллионов. Вслед за французами подтягиваются и другие, желающие обменять бумажки на полновесный металл. Впрочем, и самим американцам система уже не так нравится. США не могли девальвировать свой доллар в отношении других валют. А конец 60-х годов, это была война во Вьетнаме, США начался формироваться большой дефицит там, платежного баланса. Нужно было просто вот девальвировать национальную валюту или останавливать свою экономику. Ну не работать же себе в убыток, а потому американцы просто отменяют в одностороннем порядке взятые обязательства. Постепенно. В 71-м президент Ричард Никсон объявляет о запрете конвертации золота в доллары для иностранных центробанков. Затем повышает фиксированную цену золота на 3 доллара, а потом еще на 4. И в 76-м после новой конференции на Ямайке официально объявлено бреттон вудская система мертва, да здравствует Ямайская со свободным курсом валют, который устанавливают не государство, а рынок. И золото здесь уже ни при чем. Сдается мне, Форт Нокс, Выкинул белый флаг. Форт Нокс, конечно, в реальности никуда не делся, но теперь местное золото просто рыночный товар, не гарант мировой стабильности, а актив американской экономики. И доллару ничего не угрожает. За долгие годы он уже давно стал основной резервной валютой мира. И что удобно, в отличие от золота, его можно производить сколько угодно. Открывается эра вечной инфляции. Дребеньки позабыв, покой и или... Делай деньги Делай деньги, а остальное все древний день а остальное, остальное все древний, древний день, день. При таком раскладе мир периодически трясет – финансово-экономические кризисы. США решают свои проблемы просто – включают печатный станок и входят во вкус. Вот в разгар пандемии только за один 20 год напечатано почти четверть всех существующих долларов – 9 триллионов. Бесконтрольная миссия э, мировых валют она не может бесконечно продолжаться. Да, просто не будет достаточного спроса на подобные финансовые инструменты. И действительно, в феврале текущего года инфляция в США обновляет 40-летний рекорд – 8%. В марте ситуацию усугубляют новые санкции против Москвы. Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций – замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару. А ведь речь идет о шестой экономике мира по паритету покупательной способности и четвертой по золотовалютным резервам. Параллельно США ведут затяжную экономическую войну с лидером этих рейтингов – Китаем. Китай делает выводы – к западным санкциям не присоединяется. Китай всегда выступает против применения санкций для решения проблемы. Еще активнее выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой оснований в международном праве, что наносит ущерб средствам к существованию людей во всех странах. И настроен Пекин решительно. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения. Давление. Время докажет, что Китай, занимает такую позицию, находится на правильной стороне истории. А пока продвигает свою валюту, электронную, цифровой юань. Для начала внутренний рынок переходит на эту электронную валюту. То есть зарплата в ней платится и по сути дела, уже 15 городов Китая в качестве эксперимента, как раз во время последней Олимпиады, перешли на такие оплаты. Навстречу Пекину идут страны, которые традиционно считались союзниками США. Вот Саудовская Аравия вроде как готова продавать нефть за юани. Байден пытается всеми силами увеличить приток нефти на мировые рынки. И в связи с этим ведет переговоры с Ираном о практически полном снятии санкций. Для вот, Суницки государств, прежде всего Саудовской Аравии, это тоже военная угроза с одной стороны, а с другой в общем это такой символ э, предательства со стороны США. Взаиморасчетом в национальных валютах готова и Россия, и не только с Китаем ведет переговоры и со второй по численности населения страной мира Индии, ну и разумеется внутри Евразийского экономического союза. К работе привлекает межгосударственный банк, учрежденный членами СССР. Механизм такой создан. Он ну, находился достаточно в таком неактивно востребованном положении. Теперь руководитель банка доложил, все готовности есть, компетенции обеспечены. И каждая страна будет определять, с какими мы аспектами больше взаимодействует с учетом уровня товарооборота, который существует между странами. В перспективе ЕАЭС может объединить усилия с Шанхайской организацией сотрудничества, ШОС. Речь уже идет о новой безналичной валюте, построенной на паритете рубля, юаня и рупии. Роман Никифоров, Мария Солопова, Даниил Гончаров и Леонид Шаталов. Программа «Вместе».